Цена покупки 9 миллионов 375 тысяч рублей. Дисконт 25%. Экономия 3 миллиона 125 тысяч рублей. Хороший вариант для покупки в столице собственного жилья или с целью сдачи в аренды и получения пассивного дохода. Таких квартир от продавца 2. Вторая квартира. Москва. Двухкомнатная квартира общей площадью 54 квадратных метра. Рыночная цена...